сегодня комментарий написали утром Стас, снег выпадает все больше и больше, в тебя сарай не завалится став какие-то опоры Эй, на сарае снег вообще не лежит, то есть он ложится малейшее солнце и сходит весь он и так с той стороны собирается его много, допустим снега и он уходит это когда я делал этот сарай, мне говорили неправильно это рассчитал уклон Скатал крыши, будет снег все время лежать. Ну, вот видим по факту, лежит снег или нет. Сходит, градуса хватает, отлично. Никаких опор вовнутрь сарая не ставил. Вот он сходит сюда. Сегодня минус 19 у нас утром было. Вот, ни одной опоры нету. Вообще ни одной. И я не переживаю. Опоры будут, да, когда, когда мы поставим все клетки. Вот каждая несущая это на каждую клетку несущая опора для перегородки. Вот несущая и закладная там на той же металлической опоре приварена. И здесь будет стоять опора вверх. И так везде. Но это когда будут клетки. Сейчас он так стоит без опор. Да, было много комментариев. Ляжет у тебя первую же зиму. Но у нас уже февраль. И, честно говоря, даже малейшего, ну, малейшей мысли нет у меня. Что сарай у меня ляжет, как мне писали раньше. Ну, писали вот незнания или там вот своих догадок, а я немного как бы в строительном отношении прошел немало, не один десяток лет в строительстве, и в строительстве не у Бабы Маруси крыльцо делали или забор, а монтажи зданий, железобетонных зданий, конструкций, клюшечники, демонтаж, монтаж, всякие там разных видов металлоконструкции, всякие ангары, цеха, бункера, завы, нори, шнори, мори, мельницы, это все я прошел в свое время. Поэтому я когда что-то делаю, я, наверное, я, ну, себе дома плохо не сделаю, и, наверное, когда я делаю, мне хочется дома сделать, чтобы было хорошо, надежно. Я думаю, как и каждый из вас. Ну, это такое. У нас в комментариях люди разные, поэтому, как бы, понимать надо каждого. И что я делаю. Так, сейчас покажу своих поросят, которых я забирал. Дюрку. Это уже два дня, получается, как они отдельно. И расскажу, с какой крупоружки начинать, просили, расскажи, с какой крупоружки начать. И также просили, как начать, то есть какую крупоружку, что для этого надо, покупаешь ты, не покупаешь, зерно, зерно там, ячмень, все покупаю. И также, вот такие все мелкие нюансы, покажу, расскажу. Друзья. Что я еще хочу сделать? Я хочу, ну, как бы давно у меня такая мысль, ну, не то, что давно, я занимаюсь всего два года свиноводством. я знаю, что вы все специалисты, я так, по скоку стоку. Хочу прикупить свои земли. Юра мне говорит, мой компаньон по БМВД, по производству БМВД, говорит, что надо покупать свои земли. Тем более, там какой-то закон должен войти в силу в июне, в июле. Так что, ну, я думаю, со временем, не знаю когда, со временем, наверное, куплю как, какую-то часть земли. Для чего? Для того, чтобы у меня был, была своя пшеница, не ходить, не искать, не пробивать, а свое вырастил, я думаю, будет дешевле. И так же самое ячмень, и там, не знаю, что. Ну, то есть, нам надо купить земли. У вас фермеров у меня на канале много. Посоветуйте, подскажите, как лучше, что лучше, потому что у меня и знакомый там продает Трепая, ну, в Полтавской области. У меня возможность есть купить несколько паев есть что продать, не дешевое. Ну, короче, есть, есть какие-то сбережения, но сбережения я на этот сарай. Именно собирая навесну то на металл, то на железобетонный, железобетонного комбината миксер. Бетоном залить, хорошим бетоном, 250-ку или 300 будем заливать, ну, то есть, чтобы надежный был, чтобы потом не переделывать. Также бить скважину, проводить сюда воду. Воду я у себя дома, у меня моя станция старого образца заглючила, ставил э, автоматику. Новый бачок, автоматику, ну не нарадуюсь. И так же решил буду делать здесь. Автоматику с баком поставлю в комнате или в котельне. Ну, это когда перегородка будет, потом оно будет ясней. То есть это все покажу. Буду показывать, рассказывать. И также, друзья. Вчера я снимал ролик, жарил картошку с салом. Получилось, ну просто огонь. Съели и даже немного, ну, как бы. Сказали, что мало, надо было больше делать. Кому интересно, на втором канале мы все жарки, прижарки, разжарки, что жарим, что готовим на сковороде, будем на грилю, будем на мангале. Переходим на наш второй канал, сын блогера, я закреплю в комментариях и под видео. Кому интересно, переходим, смотрим, как мы там, что будем готовить. Со временем будем пробовать все. Все всегда и везде. То есть я туда буду выкидывать все, что жарю, готовлю и так дальше, а сюда свиноводство. Богдан заниматься каналом особо не хочет и решил буду туда выкидывать всякие нюансы и показывать вам. Кто еще не знает, я купил мясной топор для мяса. 2020 года 580 гривен я покупал также у меня накружила я буржуйку из разных частей это внутренняя камера буржуйки это наружная это верхняя крышка вьюшки на нее колесники поддувало, это все надо монтировать ножки на эту же буржуйку буржуйка заводская а вот на дымарь на дымоход это вставляется пазики сюда входят и сюда пошла и даже трубы есть но труба только одна вот такая мощная, хорошая и даже с регулятором вытяжки одну не могу найти вот такая. где-то была, не могу найти Буржуйка получается мобильного типа. Перенес, затопил, унес. Но я ее хочу переделать под сковороду. Под вот эту сковороду сделать, чтобы на печку, на буржуйку ставить наверх и горели и дрова. То есть огонь горит, и я спокойно мог жарить. Здесь, когда огонь горит, невозможно жарить. С боков прет, а так. Ну, то есть зайдете на тот канал, на второй, я там вчера это рассказывал эти нюансы. Вчера мы жарили картошку. Также я сделал стол стол для разделки туш полутуш сделаю его крепкий сам сварил из труб уголок ну то есть вот такое вот и хочу, то есть эти столы почищу скрою лаком, этот скрою и дострою еще сюда метра полтора столешницы потому что будем сейчас пойдут у нас мясные дела и чтобы места хватало куда складывать и также буду оставлять мясо, вырезки отбивные, затки, лопатки на приготовление. Будем тоже смотреть ролики по приготовлению, кому интересно. Так, по сраю рассказал, по всему рассказал. Ну, вроде бы. Поросята тут две лампы, одна 250-ка, вторая 150-ка хватает. Вчера им высыпал пол ведра уже с стартовым комбикормом. Предстарт и старт. И уже съели. Сейчас буду добавлять. Тех показывать пьетренов не буду. Позже покажу. Скажете, подросли или нет. Но подросли и хорошо. Дюндики. Дюндята. Так, сейчас им насыпим. Потому как уже съели. И никто из них с этих поросят по нету? Желтого нету, жопки чистые, вот вам и стартовый старт и предстарт водолага. Я когда даю водолагу, так я уверен на 85% где-то, так вам зацеплять надо выше, что поноса не будет. А то мне говорили, да вон там человек делает сам БМВД и стартовые сам делает. Спасибо, друзья, не надо. Почему? Потому как я уже перепробовал в свое время всякие БМВДки, стартовые, ровные, самопальные, домашние, ну или мне так попадалось, ну, короче, срачка была зеленая, текло, как из ведра у поросят. Это я все проходил. Во-первых, что такое заводской БМВД? Это на заводе э, технолог делает рецепт, какой знает. И по этому рецепту завод изготавливает белковую витаминную и минеральную добавку. Это в лаборатории, это заключение в лаборатории, а если дома брать, ну, какое есть заключение в лаборатории? Дают полностью все э, необходимые бумаги на соевый шрот. Есть заключение в лаборатории про соевый шрот в домашних условиях, если мы покупаем где-то у кого-то. Нету. А сою дома берут какую? Ну, давайте будем честны, тут ну, что подешевле. Правильно? Правильно. Вот он все... Бумо заключения. Поэтому, чтобы вы это мне не рассказывали, я уже кое-что прошу, вы знаете. Вот поросята уже два дня сами, жопки чистые. Это вот по факту я вам показываю. А я знаю, заберешь поросят на второй день все дрыщут как из ведра. Тоже проходил, поэтому я и знаю. Я им насыпаю не так, что они вдоволь все время едят. Я вчера высыпал им полведра, съели. Сегодня зашел, сейчас опять насыпал, вечером еще. Они сейчас это пока кипишуют. Сейчас один второй отойдет и начнут нормально. То есть вот так. И то соевый шрот. Это не соевая макуха. А шрот это когда проходит э, обработку, еще раз термическую обработку, еще раз вот соевая макуха, опять обработка и выходит соевый шрот. А соевый шрот тяжело купить, практически нереально. Макуху можно соевую, ну называют шрот. Типа что это. Поэтому БМВД старт, чем мне нравится водола. поросята Маловероятно, что будет понос. Почему? Потому что здесь есть и витамины, и от поноса, и есть от отечечной болезни. Какая-то часть. Мне говорят, а что ты делаешь БМВД и не знаешь? Ребята, я не делаю БМВД. БМВД производит завод. Киевская область, село Плохтянка. По рецепту технолога я не произвожу его. Я не лезу туда, куда не понимаю то у нас уже каждый второй делает свою БМВД и давай налево-направо торгует. Брали, пробовали, мне понравилось. поросят чуть не погубили. Поэтому, как бы, я знаю, завод есть завод. Так само и топор. Я купил заводской. Нормально наточил, сталь хорошая, то есть отлично все. Ну, мешалку купил заводскую. Думал сам делать. Ну, купил и все, без геморроя, без ничего, пользуюсь. Кстати, по мешалке, именно вот такой фирмы говорили, что лучше есть. Может быть, есть. Но это я и бетон колотил, форте, и каждый день корма колочу. То есть, нормально меня устраивает. Поэтому так, ну, то есть, не надо там на меня. То ты не понимаешь, то ты там на того на того наговариваешь, на того говоришь я кое-что понимаю и кое-что знаю да, я недавно занимаюсь свиноводством там третий год только пошел ну, я стараюсь дойти не останавливаться на том, что есть а все выше, выше, выше Свои, ну, то есть у меня есть определенные цели в свиноводстве я думаю, со временем я вообще не буду покупать ни отходы, ни искать где дешевле свою выроски забрал и все я думаю, так будет правильно Просто, ну, как бы, ко всему дойдем в свое время. Сейчас вот достроить сарай, там еще куча, мне надо построить сарай, дровник в этом году, беседку, разобрать там один старый сарай, ну, и заняться забором вокруг всей территории. Ну, забор, может, на следующий год отложу. Ну, то есть, есть что делать, и там по магазину надо тоже там достроить, расширять есть чем заниматься поэтому как бы за все сразу не схватится и все поэтапно поочередно делаю так как начать с какой крупорушки друзья э, с крупорушки какой начать эту я купил более ну такая более ну можно сказать чуть-чуть типа профессиональная она меня устраивает пока на мое поголовье ее хватает скажем так вот у меня там сколько э, ну не знаю там больше 30 или 40 то есть мне ее хватает, полностью хватает. Я вот день уделил, так да какой день, наверное, там, ну, полдня уделил, надробил вот этот ящик, вот, допустим, горох в бочке, там, если надо, ячмень, но ну, ячмень я вообще сейчас не использую, у меня есть, пускай лежит пока, <coughs> не нужен. Там, или кукурузу, все, наготовил, пользуюсь там пару дней, два-три дня пользуюсь, потом заканчивается, опять уделил полдня, как начать? Эту я брал, по-моему, 3,800 или 4 тысячи гривен, Это крупорушка не вышла. Это человек делает сам дома. Как начать? Я советую начать с обычной крупорушечки. Вот, продаются в инструменте, там, в стройматериалах, маленькая обычная крупорушка, она стоит или 1600 гривен, или 1700 гривен, насколько я помню, если мне память не изменяет. Вам ее вначале хватит, этой обычной, примитивной, стандартной крупорушечки. Вам ее вначале хватит, там, сколько вы возьмете тех поросят, попробуйте. Да, да, нет, нет, понравится, не понравится, ваше, не ваше, полюбите вы свое дело или не полюбите. Если все подошло, вам эта крупорушка маленькая, которая, ну, первая ваша, грубо говоря, вам она тоже необходима, на ней можно э, дробить быстро очень хорошо дробит горох и соевую макуху вам она надо и в случае если ваша основная накрывается вот как у меня допустим вот завтра перестанет она работать что мне делать ждать когда ее отремонтируют а мне что надо кормить у меня есть на при запасе старого образца ну типа такого типа только чуть послабее ну не чуть а слабее в половину ну то есть перебиться ней тоже можно она становится на вот такую бочку да, вторая моя крупоружка маленькая это еще тестя старая и то есть если что-то с этой пока отремонтирую или закажу какую-то запчасть или деталь попользуюсь старой перебьюсь так сказать и также вопрос задавали стас э, как ты какие прививки делаешь своим свиньям то есть по голове своему какие вакцины и так дальше никаких привывок никаких вакцин э, только колем железо, купируем хвосты, купируем зубы, и все, и повторно железо, ну и колем и вермиктин от глиста, от клеща. И все, или даем там порошок от глистов. Больше ничем. Вы скажете, а почему надо? Надо в того, у в кого болячки ходят. У меня их нет. Когда что-то будет, будем что-то делать. А пока, если у меня нет вообще никаких болезней, чем я могу, грубо говоря, похвастаться, и мне нечего делать прививки или вакцины, вы скажете, а там все равно, как бы, предат, ну забегая наперед, надо делать, ну, надо, вы себе делайте, я себе не буду делать, и у меня есть человек, который, так сказать, полностью советует и подсказывает, как лучше, что надо, что не надо, и очень, ну, такой, не буду говорить, кто, ну, большой специалист именно в ветеринарных вопросах поэтому сказал не надо, ничего не надо делать я задавал кучу вопросов а может давай то, а может давай то не если сделать допустим вакцины на год, на полгода или там прививки это мне сделать один звонок вечером мне все придут сделать но сказали не надо, у тебя нет болезней у тебя нет никаких болячек поэтому не надо вы, я знаю, делаете правильно, вы молодцы. Но я вот так, как бы, по-своему. Так что, думаю, я объясню. И На крупоружку, как, какие надо решета. Я, когда покупал решета, вот, это стандартное было, 4,2. На него быстро, быстро дробит, то есть очень быстро, хоть пшеницу, хоть ячмень, быстро. Также я покупал а вот единичку, Это я уже вырезал. Двоечку. Ой, 2,5. И троечку. Это я по половине вырезал. половина еще надо вырезать. Вот, по-моему, двоечка. Ну, там, короче, единичка. То есть, есть у меня какие-то ну разные виды диаметра решет. Я советую, минимум, это надо... Чем меньше, тем лучше для поросят. Если у вас хорошая крупоружка то есть объемы хорошие делает тогда ставьте 2,5-3. В идеале будут. Это я так делаю. На четверку крупные выходят. Ну, крупные, что выносишь навоз и выносишь те частички, которые остаются. Поэтому как бы... Чем меньше, тем лучше. Вот я предстарт делаю через крапорушку пропускаю грану и вот манка выходит отлично и он вот видите как едят и так само стартовый откорм корм у меня уже намешанный ячмень я на старте не использую только кукурузу и пшеницу Кукуруза это дополнительный энергетик для поросят корма вот тоже не крупно манка чуть-чуть есть больше манки это на 2,5 то есть нормально, вот так, навоз контролирую, потому что убираю, смотрю, какашули, частичек нету, вот так, друзья, думаю, ответил, сказал, поделился, то есть зайдем еще, дойдем хорошим результатом, насчет, вот корма моих пиотренов, вот сейчас надо поро... поросятам поддавать, свиноматкам шкурки, куски хлеба, булок, оставалось. Насчет, вот видите, у меня цель. Цель 500 голов в год от корм. Ну, это когда-то будет. Но она есть. Вот эти поросята, которые 10, 10 штук родились 16 сентября. Старт, гровер, финиш, я все записываю скоро дойдем туда же до плитки, до пола, ведем в списки, ведем, записываем, потом остановим все подсчеты, скажем все ребята хорош, уже жиборя. Боря. Так я столько только давал. Вот это друзья, он просит, чтобы я ему дал или старта, или пресс-старта. Я ему уже давал чуть-чуть. И вот это опять пришел просить. На. Кашу вареную не так есть как стартовый корм, а да и гровер тоже хавает нормально. Сейчас покушает водички, попьет и пойдет ляжет в солому. Вот так. Так что, друзья, такие дела. Буду сейчас делать переноску. Мне надо сделать. Не знаю, может добавлю моим поросятам еще третью лампу для обогрева. Вот у меня есть старая. Но ну, она рабочая просто старая. Сейчас протру ее, повесить. Сделаю, я думаю, будет нормально. Все, всем пока!